Здравствуйте, меня зовут Жанна Падолка. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями об интегральной школе коучинга Аллы Заднепровской. Два года назад я в этот день сдавала свою сертификацию. За эти два года в моей жизни произошел невероятный рост. Мало того, что я навела порядок в своем бизнесе, создала э, несколько интеллектуальных продуктов, таких как э, книга, э, трансформационные игры по бизнесу, трансформационные игры по э, женственности, массу э, тренингов. В моей жизни появилось настолько много разнообразных смыслов и времени абсолютно на все. Поэтому всем, кто хочет найти этот баланс между личным развитием и развитием в бизнесе, я рекомендую коучинг-школу Аллы Знепровской.